Сейчас мы разберем надежный автомат от ASIN AW3040LE. Встречаем! Автоматическая трансмиссия от Aisin AW3040LE – это супер распространенная трансмиссия, которая создана для заднеприводных и полноприводных автомобилей. Появилась в 1985 году. Изначально она была сделана для автомобилей Toyota, и индекс у нее был A340. Эта трансмиссия предназначена для работы в паре с мощными двигателями как рядными четверками, так и V8. Автомобили Toyota, выпущенные с по 2010 год с продольным расположением двигателя и с четырехступенчатым автоматом, скорее всего, оснащались именно этой трансмиссией 340-й серии. Ее можно встретить на легком пикапе 4Runner, тяжелой Тундра Toyota Supra, а также Lexus SC30. Под обозначением AW3040LE эта трансмиссия устанавливалась на Isuzu Trooper и D-Max, на старой модели Jeep Cherokee и Wagoner под обозначением AW4, также на Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport L200. Также эту трансмиссию закупали Hyundai и Kia для установки на старых Sorento и Таракан и Сегодня мы будем разбирать трансмиссию, которая была снята с Hyundai таракан 2000. 2004 года выпуска. Эта трансмиссия создана на основе трех планетарных редукторов. В ее конструкции 6 фрикционов, 3 сцепления и три тормоза, одна тормозная лента и 3 обгонных муфты. Это типичная конструкция для продольных четырехступенчатых автоматов. В гидроблоке этой электронно-управляемой трансмиссии 4 соленоида. Трансмиссионная жидкость здесь используется Toyota T4. В зависимости от марки автомобиля эта трансмиссия имеет разные, то есть, несовместные местимые расходные детали, фильтры, прокладки и так далее. Также есть разные конфигурации поддонов. В целом же вот эта трансмиссия очень сложно адаптируется к автомобилю, для которого она не предназначена. То есть трансмиссия от Mitsubishi не подойдет на Hyundai, хотя казалось бы эти две модели используют одну и ту же трансмиссию aw 3040 le эта трансмиссия соответствует духу времени, в котором была создана и надежность автомобилей, на которые устанавливалась. Она простая и надежная и легко может пережить автомобили начала 2000-х годов, в котором она тоже нашла применение. Эту трансмиссию называют «автомат Калашникова в мире АКПП». Эта трансмиссия попадает на капитальный ремонт из-за естественного износа. Первым на реставрацию просится гидротрансформатор. Затем понадобится замена уплотнительных деталей, которые подвержены износу и состариванию. а Из-за износа тефлоновых колец теряется давление, и это может привести к потере одной передачи. Например, может полностью пропасть задний ход. Изношенный гидротрансформатор вызывает сильные вибрации и биения, из-за которых увеличивается нагрузка на маслонасос, его втулку и входной вал. Ну а прямо сейчас в разборе этого надежного автомата нам поможет надежный Серега. Встречаем. Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Все фильтры коробок AW3040LE в металлическом корпусе фильтрующий элемент сетка. Для каждой марки автомобиля разные варианты исполнения фильтров всего порядка пяти вариантов. В поддоне на магнитах нет ни стружки, ни фрикционного осадка, а трансмиссионная жидкость нетронутого розового цвета. Трансмиссия ISIN AW3040LE имеет электронное управление. Блок управления находится под капотом. Также гидроблоки имеют по две вариации верхней и нижней гидравлической плиты. Идентификационный код находится на корпусе. В гидроблоке 4 соленоида. Два из них отвечают за переключение передач. Один управляет муфтой блокировки гидротрансформатора, это три шифтовых соленоида, то есть двухпозиционные, а вот этот соленоид, который отвечает за главное давление, работает линейно. Самые нагруженные соленоиды – это соленоид, который управляет главным давлением, и соленоид, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Иногда они нуждаются в замене, но срок их службы 12-15 лет. Когда возникают проблемы с соленоидом, который управляет главным давлением, появляется невозможность движения на переднем ходу, а также появляются пинки при переключении передач. Маслонасос в состоянии нового. Здесь нет износа ни на одной втулке. Статор тоже как новый. Сцепление C0, барабан Overdrive Direct. Сцепление работает на всех передачах, кроме четвертой, во всех режимах. А вот это первый планетарный редуктор с обгонной муфтой. Стальные диски и фрикционы в идеальном состоянии. А вообще детали поражают своей свежестью. Поверхность, по которой работают уплотнительные тефлоновые кольца, без следов контакта. Тормоз B0 Overdrive Brake задействован только на четвертой передаче, состояние тоже идеальное. Следующая деталь, которую мы достали, это суппорт овердрайв. Здесь же находится поршень тормоза B0. В этой трансмиссии все детали реально как новые. Обратите внимание на эту пластиковую шайбу скольжения, которая эластична и не поменяла цвет, как новая. Следующие детали – барабан директ и барабан форвард. По барабану директ работает тормозная лента. Так вот, на барабане даже не видно следов контакта тормозной ленты. А это еще одна шайба скольжения. Обратите внимание, что она тоже эластичная в первозданном виде. Тормоз B1 – тормозная лента Second Coast Break. Тормозная лента работает неинтенсивно и поэтому мало подвержена износу. При капремонте ее можно не менять, если не видно неравномерного износа. Трещина, а также фрикционный материал не пропитан горелым маслом. Все варианты тормозных лент для коробок AW3040LE одинаковы. И это как раз наш случай. Этой ленте 15 лет, но ее реально можно не менять и продать как новую. Сцепление C2 Direct используется на заднем ходу и передачах 3-4. Состояние, как сами видите, тоже идеальное. Сцепление C1 Forward участвует в передаче крутящего момента на всех передачах переднего хода. Это самый нагруженный пакет сцепления, поэтому он изнашивается быстрее других. При капремонте диски все могут выглядеть отлично, но надо измерить зазоры в этом пакете сцепления. Они, скорее всего, могут быть увеличены, и поэтому весь пакет сцепления придется менять. У пакета Forward очень много разных вариаций, и поэтому надо выбрать подход для конкретной трансмиссии, хотя и неподходящий физически можно установить. По состоянию у нас здесь все тоже отлично. Второй планетарный редуктор. Здесь внутри обгонная муфта. Это солнечная шестерня третьего планетарного редуктора. Обратите внимание на еще одну шайбу скольжения. То есть ее состояние как новое. Тормоз B2 задействован на второй, третий и четвертый передачах. Состояние вызывает удивление новизной. Тормоз B3 First Reverse Break используется на заднем ходу и на первой передаче. Этот фрикцион подвержен износу, и зазоры надо проверять при каждом разборе трансмиссии. Также из-за ослабления возвратных пружин наблюдается замедленное включение заднего хода. По состоянию здесь все тоже прекрасно. В третьем планетарном редукторе находится обгонная муфта F2. Она блокируется на первой передаче. Разборка закончена и сегодня. В очередной раз мы разобрали идеальную коробку. Почему разобрали? Потому что долго лежит, спросом не пользуется. Серега, резюмируй. Трансмиссия действительно довольно надежная, так что при ее поломке э, проще купить контрактную коробку, чем заморачиваться капитальным ремонтом. Купить где? Конечно, в «АвтоСтронг».